узнать 5 навыков, которые приносят более 500 тысяч рублей дохода в месяц. Совсем недавно мы стартовали флешмоб, в рамках которого соберем 3000 воронок продаж для 3000 разных людей. И самое главное, что этим человеком можете стать вы. Регистрация скоро закроется, поэтому кликайте по ссылке на этом видео и записывайтесь. Флешмоб бесплатный и будет проходить через интернет вы узнаете 5 очень прибыльных навыков, которые сделают из вас профессионального и дорогого маркетолога. Даже если у вас ранее не было никакого опыта в этой сфере, вы можете не переживать. Мы вам все покажем и научим. Это просто, иначе как бы мы собрали 3000 воронок продаж всего за несколько дней. В общем, если вы хотите заработать денег, уже этим летом на новой профессии заниматься интересным прибыльным делом, то кликайте по ссылке на этом видео и регистрируйтесь. Уже несколько тысяч человек это сделали. Ждем вас. Кликайте прямо сейчас.